Нет империалистам, нет сёгунским ублюдкам, нет восставшим мудакам. Да здравствует анархия! С вами Веном, мы продолжаем нашу кампанию за анархическую республику Сацума. И следующий у нас ход наступает, давайте пропускаем его. Так, куда-то пропадают почему-то периодически музыка, звук, я не знаю, из-за чего такая хрень, надо будет перезагрузить игру. Так вот, ситуация какова? В прошлом ходу я смог разгромить войска противника, несколько флотилий, но как видите, еще сен и прочие ребята резвятся. Они все так же продолжают меня грабить, бомбить, но уже, по крайней мере, захватчиков на нашей земле почти нету. Вот именно что почти, еще есть, но надо их искоренять как можно быстрее. Так, нападение врага Ну ладно Везде причем растущее недовольство Растущее недовольство ну, Давайте я, кстати, перезагружу игру А потом продолжу на этом же ходу, наверное Потому что, видите, музыки нету Куда-то делась нарезка. Ну или, может быть, здесь как-то подправить Она снова появится Да, кстати, так появилась Ну, в общем-то, как бы там ни было Давайте смотрим, что тут у нас Хюги тут опять-таки разграбили мои фермы. Это были всего лишь навсего пушки парота, поэтому их надо добивать нахрен эти сволочные пушки. Догоняем их и уничтожаем. Командующим, я даже добегу нахрен и убью их. Потому что, конечно же, эти ублюдки должны быть уничтожены. Наконец-таки мой главный командующий хоть что-то сделал за свою карьеру. Так, и давайте послаем Хюгу солдат, пускай они здесь будут как гарнизон. Так, наши фермы бомбят, наших людей убивают, однако моя флотилия из Косуги уже здесь. Давайте-ка ею уничтожаем вражескую флотилию и послаем ремонтироваться в порт, а потом уже наконец патрулировать вот эти вот воды. Так, здесь уже отремонтировалась моя флотилия, появилась еще корветка Суга. Ну, Косуга я посылаю к острову Готта, пускай он патрулирует их. А Кор корветка я пошлю как раз таки на помощь Косуге, которая находится на юге, вот так вот. Что там насчет недовольства? Недовольство очень большое в провинциях, смотрю народ не сильно того, что и жалует меня, из-за того, что я перешел на новый уровень развития, резко поднялось недовольство на один. Соответственно, нужно теперь это недовольство быстрее искоренять, иначе будут восстания, ну а восстания, соответственно, что за свой ведут? К нехорошим последствиям. Давайте, кстати, отремонтирую этот порт. Он уже сколько времени поврежден. Нужно, наконец, его возвращать. Так, здесь не было никаких нападений со стороны сёгунских ублюдков. Соответственно, мы ставим сюда еще один корвет и пускай они патрулируют эти воды. Отремонтировалось еще два корвета моих. Я их посылаю, наконец, к моему британскому порту. И бояться за него я теперь вообще не буду. Как видите, здесь теперь будет очень хорошая флотилия. А у моих врагов там, ну, по парочку корабли, а это, как вы понимаете, так себе. Ну и, наверное, знаете еще, что сделаю я для перестраховки? Поставлю один корабль все-таки на м, оборону нашего британского порта. А вот эти корабли я пошлю просто уничтожить сегунских ублюдков. Как видите, они мне закрывают мои торговые пути и все равно, так или иначе, жрут деньги. Хоть, возможно, и не сильно большие, но, извините... Все равно деньги. Так что вы давайте, ребята, плывите потихонечку. Тоже за одну грабьте вражеские тут торговые пути, которые тоже проходит по моей линии. Ну и, в общем-то, наверное, да, будем ремонтировать дальше здание. Пока, правда, к сожалению, денег, как видите, нету уже. Опять все они куда-то ушли у меня очень резко. Посмотрим, где будет сейчас вот срочно нужно нейтрализовать недовольство. Ну, понятное дело, в Цусиме надо по-любому сейчас, значит, нанимать отряд. Потому что туда просто я привезти никого не смогу. И восстание там скорее всего такое будет жарко, что пока оно меня забомбит по полной программе. В Будзене же... Ну да, в Будзене тоже надо либо кого-то нанимать, либо перевезти из Цукуис. Наверное, давайте я так и буду делать. Перекидывать по одному отряду из провинции в провинцию. Потому что, ну, просто не хочу я реально тут убирать налоги. Это такой геморрой сильный. В Хига, к сожалению, тоже надо нанимать кого-то. По-любому. Хотя вот из Хидзены можно вывести солдат. Тут уже нет никакого противоборства. Республики анархическая. Поэтому давайте выводим отсюда копейщиков. Пустяка они идут в Хига. Ну а в Нагасаки, в принципе, тут уже все будет нормально через ход. А, нет, слушайте, да, такая хрень получается. Я отремонтирую порт. Из-за этого появится модернизация, но при этом уйдет опустошение. То есть получится все равно минус один. Ну, в принципе, в Нагасаки не сильно уж большая прибыль идет, да? Так что можно убрать бы налоги на один ход. Окей, смирюсь с этим. Далее, что? В Хига надо тоже будет отменить налоги, наверное. Ну и в Сацуме тоже придется отменить налоги. О, ладно, поотменяю налоги. Придется опять-таки мне жертвовать деньгами. Блин, нихрена себе тут деньгами тысячу аж жертвовать. Не, извините, наверное, давайте-ка где-нибудь тогда уберу какой-то найм. Или что я там, в строительство какой то делал. Да, ремонт уберу с торгового порта Пока повременим Да, а то что-то, знаете, как-то жаба душит Такие прям огромные потери денежные делать Один ход Даже хотя бы Даже этот один ход, блин, все-таки больновато Простите Так, в Сатсуме возвратили мы налоги Давайте нанимаем ополчение В Хига тоже нанимаю ополчение Все вот так вот пока. Так, ну тут у меня ремонтируется корабль. Хорошо. Надо, надо будет Сэндай выбить. Вообще вот эту вот сторону, я так думаю, либо здесь нанять просто хорошую армию в Хюге, <coughs> либо мне просто, знаете, подвести сюда корабль, чтобы он именно оборонял это побережье. А то его прям как, не знаю, в день Д постоянно гупируют, постоянно хотят, хотят высадиться, постоянно хотят захватить. Так что, чтобы вот этих больше случаев не было, из-за того, что мне экономику здесь херят вообще по полной программе, она постоянно уходит в задницу, когда враг начинает атаковать. Поэтому я там как раз таки создам хорошую армию. Так, все, собираем наших солдат. Тут у нас аж три главнокомандующих. Это Даймио, наш военачальник Сайга Такамори, прославившийся уже. И Симанзу Тадоёси, наследник, который защитил данную крепость от врага. Кстати, ему за это можно было бы даровать, в принципе, Орден Черного Знамени, потому что битва была очень жаркая, аж два стака войск, а потому давайте, в принципе, так и поступим. За его заслуги перед Отечеством, за его храбрость в бою показанную, мы вручаем Орден Черного Знамени первой степени, хотя нет... Вот сколько степеней, кстати, у этого ордена, я не знаю. Ну, пускай пока будет нулевая степень, то есть вообще никаких степеней. Чисто в орден черного знамени. Вручаем этому человеку. И он таким образом, ну, не повышается звание, но, по крайней мере, имеет э, какие-то заслуги и какую-то репутацию среди командующих. Ну, конечно, нашему дайме тоже можно было бы вручить целую кучу орденов, но знаете, да... Из-за того, что ордены только учреждены были буквально э, летом 1866 года, прошло мало времени. И я не буду его э, сильно повышать репутацию, не знаю, возможно подумать, что он наоборот какой-то мудила. Так что нет. Давайте подождем. Кстати, как ни странно, противник выводит свои войска и ведет их в Ивами. Ого, и в Ивами у нас тут, смотрите, что... Ё-карный бабай. Да, похоже, еще будет очень много интересных сражений. Особенно вот с этим Йонага. Так как у меня сейчас, ну, нету практически никаких нормальных стрельцов. И нету нормальных, кто умеет драться. Битва будет очень жаркой. Я навряд ли даже смогу выиграть, при условии, что у меня будут британцы. Да, и будет хорошая линия пехота. Но надо что-то будет сделать. Все равно нужно будет победить. Это по-любому. Ладно, пока мы тогда стоим как стояли... Давайте ожидаем и, наверное, пропускаем ход. Вроде все я сделал. Надеюсь. Угу. Так, Дзюдзай подплывает и пытается... О, он все-таки доплывает и начинает бомбить мой порт. Великолепно. Но, в принципе, порт, я смотрю, не пострадал. Еще один в корабль подплывает и начинает бомбить порт. Опять-таки промахиваются, но слава богу. Хоть там британцы вообще защищают свою флотилию, свои порты точнее. И дай смотрите, что творит, сука, ты наглый. Бомбит мои фермы, скотобазы. Сейчас я отремонтирую я тебя потоплю, сволочь такая. А Фукуяма, похоже, еще раз рискнул и нападает на меня. Блин, конечно, автобой провести я очень боюсь. Я потерял уж копейщиков, нихрена себе. Да, это при условии, когда их было два стака, я уничтожил их вообще без проблем. А когда вдруг один стак, он, блин, возьмет и уничтожает еще копейщиков. Ай, автобой, автобой, я обожаю тебя. Синоби обнаружен, провинция обстрелена. Так, подождите. Фух, слава богу, я испугался. Из-за чего вдруг так сильно упала прибыль? Я что-то не понимаю. Ну, ферма тут. хрена себе, сколько ферму, кстати, они сломали. Суки, идите сюда. Давайте сразимся с этими сволочами, я хочу их потопить, но чтобы бы то это не стало. Блин, потери... боль начать было в СУ. потому что там... Потери сейчас очень нежелательны, из-за того, что движется армия Юнаги или чья... Короче, какого-то ублюдка, видимо, императорского. Короче, потери были очень нежелательные, и потери все равно появились. Я сейчас даже не знаю, что я там буду делать в той провинции. Как-то спасать ее. Так, ну ладно, пока подплываем, давайте. Косуга. Блин, у меня уже были косуги, но знаете, косуга очень мощный корабль, я его за это обожаю. То есть он, как бы сказать, не очень дорогой, как Кайомару. Но при этом он не такой дерьмовый, как корвет Канрин Мару. Ой, Карин Мару. Ну да, Канрин Мару и Кайо Мару. Есть еще Кайтен. Ой, названия японских кораблей такие весьма особенные, что ли, как бы сказать. Поэтому порой путаешься в них. Так, давайте попробую от первого лица пострелять, потому что вижу, они уже близко, в принципе. Да, попадает несколько снарядов, причем даже что-то там задели. Ну, от первого лица вообще, по сути, можно играть и вполне отыгрывать нормально, уничтожать вражеские флотилии. Так, мы попали пару раз по нему, давайте сейчас сразимся. Хотя, блин, вот, конечно, лучше бы всего подплыть к нему и разрывными снарядами ему зарядить парочку залпов. Командующему грозит смертельная опасность! Так, давайте разворачиваемся сейчас потихонечку. Точнее, подплываем к нему потихонечку и задействуем разрывные снаряды. Ты сукин сын. На тебе, сволочь такая. Получай пилюлю фрая. Еще давай. Накидывай этому сволочине. великолепно просто три залпа он даже не успел еще сделать один залп уже все утонул готов решительная победа один мы правда одну батарею одну пушку не потеряли но это не серьезно так потопили наконец его посудину в тенегасиме тоже нет теперь ни одного корабля ну, давайте мы подплывем сюда, что ли, как-то, я не знаю, где мы их будем сейчас патрулировать, чтобы они не высаживались и не атаковали. Сейчас, тем более, еще подплывет Кайтен у нас. Кайтенчика мы тоже сюда куда-нибудь посадим, и, в принципе, все. Хюга безопасна. Это очень хорошо, с одной стороны. С другой стороны, нужно будет постоянно здесь, значит, держать два корабля. Но не очень это и прикольно, два корабля держать постоянно в бездействии. Ну, ничего не поделаешь пока что пускай этот полководец вместе с кстати я могу только одного наемника сейчас иметь странно почему это Потому что у меня торговых портов типа нету да почти типа из-за этого я могу только один корабль держать Ой, один корабль одного советника извините да у меня торговый порт здесь есть но надо его ремонтировать очень дорого Сука, нифига себе сколько на денег откинуть ну, ладно мы подплываем в общем так острову Гота. Готов, я его, наверное, атаковать боюсь все-таки, Фукуэ Просто встану рядышком с ним и пускай он, если что, атакует сам Я, как бы, побаиваюсь все равно Так, здесь Джудзай, я, смотрю, целую кучу потерял кораблей Ну, точнее, не кораблей, а целую кучу людей И надо бы его сейчас, знаете ли, атаковать бы Причем, наверное, всей вот этой флотилией его сейчас атакую Почему бы и нет? А он, кстати, заплывает внутрь порта великолепно а второй уплывает вообще куда-то, хрен знает куда. Так, ну отлично, раз ты заплыл ко мне внутрь, давай иди к папочке, сволочь. Но мы его, кстати, еще и захватываем, к тому же. Так, я думаю, нужен ли мне корветка Суга или нахрен его выкинуть? Да, прошу прощения за то, что там кошак иногда орет, наверное, слышно это. Наверное, все-таки он мне не нужен. Либо, знаете, может быть, распустить эти канонерки нафиг. Давайте их потопим, наверное, да. Подтоплю я канонерки, а косугу я поставлю на ремонт. Все-таки, да, корабль очень мощный. Хоть и там потратить придется на ремонт, и время на него тратить надо. Но извините, корабль очень хороший, так что я его все-таки на ремонт поставлю. Так, тем временем, давайте-ка вот так поставим наши корабли, чтобы они грабили в то же время обороняли наш, наш порт. Можно было бы, кстати, атаковать этого засранца, который там встал вдалеке. Давайте его, наверное, догоним и атакую. Автобой, решительная победа, хорошо Ну да, хоть я при... мне придется, наверное, ремонт Тратить деньги, ну ладно, насрать Просто плывите и там стойте сейчас Так, кстати, вот если корабль поврежден Он меньше жрет денег или столько же? Он жрет точно столько же, сколько и жрал, да То есть не изменяется его содержание совсем Так, тем временем здесь у нас был бой Ой, блин, они еще и повредили замок Каким-то образом по полной программе если бы они бы атаковали меня в реальности, я бы там, ну, не знаю, потерял бы, может быть, совсем немного. Однако я потерял, как будто дофига, блин, всего. еще и мне крепость повредили, вообще зашибись. То есть я теперь не смогу нанять два отряда ленин пехоты, как и хотел изначально. Плюс эта провинция готова бунтовать. Но давайте отменю налоги в СО, хотя, блин, налоги отменять здесь очень больно. Да, тысячу почти дохода я получаю с этой провинции. Ммм... Вы знаете, или потери провинции, да, от Юнаги. Кстати, вполне, я так думаю, это вероятно. Судя по всему, судя по его огромной армии, это почти что, ну, 100% вероятность, что он возьмет и меня сейчас там разгромит. Не знаю, что делать. Надо либо войска пересылать из Будзена туда срочно, причем все почти. Ну, наверное, так и сделаем давайте. Ну, хотя, блин, тут почти никого не надо переводить, кроме ополченцев с копьями. Потому ну, что в реальности ополченцы с копьями, блин, тащат лучше, чем обычные ополченцы с ружьями. Это проверено уже опытом не неоднократно. Так, ну знаете, что я вообще сделаю? То ли это Сайга послать, чтобы он там воевал. То ли кого. М -м -м, смотрю просто, какие есть у них эти фишки. Не, давайте все-таки нашего Дайме пошлем. Или подождите, боевой дух рукопашные отряды. Ну да, в принципе, у них примерно одинаковые все, все способности. Так что я пошлю из Суо. Причем в Суо, если я ничего не сделаю через ход. А, нет, не через ход, еще че -че, че -че через ход, да. То есть еще есть время, можно, в принципе, попробовать так. Ну давайте тогда идите вы сюда. Почти со всей армии. Это причем, кстати, у нас обычная крепость. То есть она маленькая совсем, по-моему. Даже одноуровневая. Или может двухуровневая, не уверен. Потому что мне бы, конечно, уровни были бы полезны. Все-таки иметь какие-то. Ну а здесь Фукуяма пускай нападает. Я вообще готов его ждать еще разок. Почему бы и нет. Хоть и армии тут мало, но извините, у него тоже тут, блядь, пять солдат. Причем они все бичуганы. Их можно будет расстрелять, они убегут тут же. Так, ну а здесь мы сейчас будем иметь копейщиков, хотя бы два отряда. Ну и все, в принципе, помощи больше ждать неоткуда. Разве можно сюда поставить еще корабли? Да. Давайте нападем, кстати, на Фукуяму. Пускай он идет к черту отсюда. Его добиваю и потом еще уничтожу флотилию. Ой, флотилию. Постреляю немножко по армии Йонаги. Ну, давайте пока в битву. Развертывание Так, как мы будем с ним воевать? Ну, наверное, да, поплывем опять-таки друг за другом Как всегда, моя тактика так, Извините, тут кошак что орет Болеет кошка, поэтому что-то орет Ну, ладно Давайте плывем к кораблям. Они навстречу. не смогут противостоять вам! Причем, знаете, мы, наверное, как сделаем? Один корабль у меня пойдет прямо к этому Конрин ма... Мару. А один Кайтен будет плыть все время параллельно вражескому кораблю. Чтобы его обстреливать на расстоянии, один корабль пойдет просто и разрывную снарядом его атакует. Так, ну да, плыть так что далеко, так что пропускаем время. пока тут с кошаком его поглажу туда-сюда. Так, да. Пока я там кошака гладил, я уже, блин, потерял одну пушку. Вести огонь не прекращая, убить этих сволочей. Отправьте их на дно морское... Плывите к нему ближе Ну, уже, наверное, правда ста... хватит расстояния Давайте поворачивайте да. Хотя, блин, лучше в ту сторону Давайте я вам помогу, сам поуправляю Ой, жестко там приходится нашим парням Помогаем Вести огонь, не прекращая, потопить их всех. Ну что ж, вы такие кривые, я сам лучше даже стреляю, чем вы. Я не учился в артиллерийском училище, как вы. Все равно умею стрелять лучше. Ну ладно, может быть совсем, почти что лучше. <laughs> стреляйте, стреляйте, стреляйте. Бум. Не, ну это все было ГГ. Нет, продолжаем, конечно. Ч это вы? Ну, на продаж мы не успеем взять их. Даже хоть как. Да, они сейчас утонут даже, по-моему. Все, они пошли на дно морское. Так, отлично. Потопили врага. И давайте теперь уничтожим, ну точнее постреляем по Йонаги. К сожалению, обстрел безрезультатен. Так, какой же трындец Сколько у них войск, ребят Вы бы хотя бы меня пожалели бы, что ли <laughs> Я потому что не готов к такому дерьму совсем Так, но ну, если они атакуют Нагата С учетом того, что здесь армии Скорее всего не прибавится совсем Ну, все будет хреново, что я могу сказать Наблюдать, кстати, за набором войск у нас Будешь улучшать хотя бы тех солдат Которые здесь есть уже даже британцы мне навряд ли помогут Хоть они и будут в обороне Но извините, там столько этих противников Что просто перестрелять их ну реально не выйдет И у них патронов не останется просто. Так Ладно, пропускаю ход В принципе, что еще остается-то? Так, Синдай что-то опять там, видимо, бомбить собрался. Как же у него пукан там бомбит? А, нет, он решил напасть даже. Ха. Какой он смелый. Давайте мы его потопим. Так, ну что. На корабле всего лишь 10 пушек действующих. Ну, как мы знаем, это вранье. Нихера хера не действия гораздо больше. Так, к тому же это Сэндай, значит надо будет к нему подплывать. Да. К тому же это Сэндай, значит надо будет к нему подплывать. Ну, соответственно, чтобы разрывные снаряды задействовать. Так. Ага, он поворачивает. Нет, нет, давайте плывем к нему все-таки напрямую. Да ладно. А я и не знал. Врубаем разрывные снаряды. Перезаряжайте свое орудие, чертовы, ублюдки. Или пойдете на дно морское. Как тебя зовут? Сенуэ. Сенуэ. Нуритое. Давай просто тебя буду звать Тоя. Тоя, давай, поворачивай. Поворачивай свою посуду. Даже тебе помогу, блин. Ради победы. Вот так вот надо вести огонь. Видите, под каким углом я стреляю, под каким вы... Ну, вообще просто беги. Два выстрела и все, издаются. Ну, молодец, что я могу сказать, Тоя. Я тебя зауважал даже. 10 орудий, что-то, по-моему, вообще вранье какое-то Не может быть 10 орудий, там было 6 выстрелов Даже, может, 7, я точно не уверен Ну, в общем, сендай, да Пока До встречи Так, смотрю, там что-то в... О, опять высадились, да серьезно? Да как вы заколебали, хори высаживаться Черт возьми, откуда опять они высадились? Жесть, да вы смеетесь нахрен Бунт самураев все-таки произошел в бунга. Нет, только не бунт самураев. мо я только сейчас осознал, что это означает, что они сейчас будут грабить мой порт. Сукины дети, нахрен идите с моего порта. Точнее, от моего порта. Ой, дерьмо. Какое же дерьмо это означает. Ё-моё. Блин, они сейчас пограбят мой порт, а там по-любому столько будет ремонт стоить. О, нет, только не это дерьмо. Да вообще любое дерьмо мне не нужно. Ну какого черта-то? А -а -а -а. Так, ладно, надеюсь, мы сможем что-то сделать. Здесь, кстати, я могу кое-что сделать. Наследника убить, либо даймё. Давай наследника убей. Прекрасно. <къем> Без комментариев. Понятно все с тобой, Синоби. В Хига пускай идет отряд. Кстати, зря я вообще сюда прислал. Видите, теперь вообще нормально. Во всех провинциях вдруг стало нормально, кроме Бунга. А, черт подери. Только вот реально не Бунга. Вот. Любая провинция пускай была бы вот под восстание, но кроме Бунга... Потому что вот Бунга приносит большую часть прибыли, это вот в порт. Если его уничтожить, то это просто ГГ. На долгое время мне придется копить деньги просто для ремонта порта. Конечно, ошибка очень жестокая. Вообще, так мне сейчас жопа будет гореть от этого. Ну, в Асуме, конечно, надо ремонтировать ферму тоже, тут все сгорело к чертям. Ну, еще высадились, конечно, какие-то бомжары, опять-таки. Ну, вообще, зашибись, ребята. Я тут, правда, сейчас найму ли линии на пехоту еще против вас, ну. Даже, возможно, сразимся где-нибудь в поле. Такое может быть. Так, давайте я тем временем разобью флотилию этого опять-таки бомжары под названием Токусима. Иди сюда, бомжара. Ну да, мы их точно разобьем. Полюмба. Два у нас командующих с Норитою, который уже прославился, и Токеда Тэмэфуэ. А против нас уисуги Йоси Ацу. То есть, по сути, здесь, возможно, даже два представителя в прошлом когда-то домов, Токеда и уисуги Возможно, скорее всего, это просто совпадение фамилий, потому что в Японии в будущем, правда, уже при императоре, должны были бы отменить все привилегированные фамилии. Ну, то есть, по сути, дать фамилии всем абсолютно, не только именно дворянам. Потому что, если кто не знает, в Японии, вплоть до реставрации Мэйдзи, скорее всего, если не ошибаюсь, позже, фамилии были только у дворян ну, и у каких-то, ну, в общем-то, благородных людей. А вот таких вот... Они не вам. Скотина. А вот таких вот обычных каких-то крестьян, рабочих, там, не знаю, колхозниц, не было никаких фамилий, и они просто их звали как-то... То есть, по сути, в одной деревне могло быть несколько десятков, сотен человек с одинаковыми именами. И, ну, в общем-то, дворянам было на это полностью насрать, потому что это были никто. Ну, а сейчас, когда настала анархическая республика Сацума, мы возобновляем такую вещь, как фамилии, даже для крестьян и работников. Потому что... Они тоже люди, причем более высшего даже сорта, чем обычные эти долбанные дворяне, чтобы они горели в аду. Ну так вот, сейчас у нас сражение против корвета Кайтена и Канринмару, при том мои корабли вполне себе неплохо повреждены. Однако, однако есть возможность того, что противник обладает разрывными снарядами. Причем не маленькая такая нехилая возможность, поэтому я не буду сильно близко подплывать. Это просто меня подставит под удар его разрывных снарядов. И тогда моим, моим, моим, моим кораблям будет очень больно. я думаю, это все понятно и так. Даже объяснять здесь особо и ничего Так, смотрю, его э, корвет класса Kanrin Maru к нам плывет. 12 пушечные хочет, видимо, отловить люлей. Ну что, мы ему, конечно, мешать-то не собираемся. Даже ему помогу, наверное, в этом деле. Очень важно. Отлично. Начинаем вести огонь по этому ублюдку. Он не поворачивается, похож, что и вправду хочет нас попробовать разрывными снарядами испытать на прочность. Ну пока что он далеко, очень можно ему просто надавать люлей обычными снарядами. Почему бы и нет? Продолжаем вести огонь. но ну, сейчас уже, вот, наверное, давайте переходить на разрывные. Хотя нет, еще далековато. Далековато еще, конечно. Ну да, парниша, мне кажется, очень неприятно, когда столько снарядов не улетит. Однако он все равно держится. Так, все. Включаем разрывные снаряды. Здесь тоже включаем Разрывные. Да, однако противник уже по нам Хорошо таки пропалил, а я пока еще не особо Давайте, давайте, давайте Валить его Наш огнем. Да все, все нормально Успокойтесь Ах ты сука, еще раз пульнул, блин И поджег мой корабль Сейчас ты утонешь, сволочь Вот все, готовый Готовченко так, ну, давайте я сейчас пока подремонтируюсь, это раз, а во-вторых, давайте-ка поменяем вид снарядов. Я хочу снова поставить обычные снаряды и потом только подплывать к Кайтену. Дабы его можно было обстреливать на расстоянии, чтобы не подходить к нему очень близко, чтобы наоборот он к нам подходил, а не мы. А то вы же понимаете, что ну просто я окажусь под огнем и тогда, скорее всего, один корабль, ну точно отправится на днище морское. Так, блин, я немного херню сделал, да. Вы наверное сами заметили, что я что-то, блин, зачем-то один корабль вперед нас послал, а другой, блин, остался позади где-то. Так, он уже разворачивается, да? Нет, еще пока. Нет, нет, он плывет только. Так, так, так, так, так. Вы давайте разворачивайтесь. Так, валите его, валите, валите, валите. Сейчас начнет разворачиваться, значит, нам пора Включать разрывные. Все, разворачивается, стреляйте по нему. О, хорош. сукин на решил наиболее вкусный корабль атаковать, давайте вести огонь, отлично, сожгли ихнюю посудину, ну потери как сказать не сильно уж и большие, потому что я потерял всего лишь одну пушку, ну и там несколько солдат, а это так, чисто символически, потому что если у них были разрывные снаряды, я мог потерять гораздо больше своих кораблей тут бот очень глупо поступает обычно сами видите если он на большом расстоянии хотя у него есть разрывные снаряды он юзает разрывные снаряды и потом просто теряет одну посудину пока он подплывает зачем это делает? я не знаю это вот ну просто глупость бота чё к чему зачем для чего так, да, кстати, что насчет Хьюги? Я вот подумал, подумал, я долго не играл. И, кстати, вот перед тем, как играть вот эту морскую битву, я очень долго не играл. Так вот, я подумал и решил, что все-таки эту армию я не буду слать на юг в Таныгасиум. Потому что вы сами видели, какая у них флотилия там. Ой, извините, флотилия армия. Эту армию просто навсего побороть, ну будет реально невозможно. А потому. Тратить огромные войска на Тенагасиму, которые, в принципе, не представляют уж такого огромного значения для меня, как экономического, так и стратегического, я их захватывать пока не буду. Да, я все войска перешлю, пожалуй, на мой фронт самый главный, Нагата, Суо. Это вот просто две самые главные провинции, которые сейчас находятся в очень глубокой жопе, им надо помогать. А остальные провинции, они как бы, ну, в принципе, более-менее защищены. Ну, пока что в Хьюге, конечно, войска будут сидеть, потому что здесь у нас рядышком высадились ублюдки одни. К сожалению, пока невозможно, наверное, вывести войска. Не, ну, при желании, конечно, возможно, но я этого делать не буду. Кстати, огонь на подавление 4 хода всего лишь осталось подождать. И тогда у нас уже будет, наконец-таки, вот просто реально супер мощная линейная пехота, которую, ну, просто разгромить будет реально тяжело, тяжеловато уже. Не, не, не, невозможно, конечно, потому что, чтобы ее невозможно было уничтожить, нужно построить... Кадетский корпус, но для этого требуется огромное количество денег, да и плюс еще развитие. А, не, военная академия, извините, неправильно назвал. Вот здесь как раз таки будут пехота республики уже, черные медведи, кавалерия с револьверами, с карабинами. То есть реально уже будет очень мощная пехота и конница. Но до этого еще развиваться и развиваться, потому что здесь вот нужно изучить сначала поставки оружия, потом нужно изучить современные винтовки, и только тогда у меня уже появится наконец-таки современная пехота. Ну если еще уж прям, не знаю, раскошелиться, можно докачаться даже и до гвардии республики. Ну это также займет дофига времени. Поэтому пока эти планы, конечно, только предварительные, ничего я еще предпринимать не буду в этом направлении. Ну и в общем-то, с вами был Веном, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!